Азербайджанец вернул россиянину потерянный миллион. Сверток с миллионом рублей, это около 27 тысяч монатов, был потерян около одного из иркутских банков и обнаружен торговцем фруктами из Азербайджана Шамхалом Гизаловым и его другом. Мужчина выходит из отделения банка с сумкой и небольшим пакетиком в руках, подходит к своей машине, садится в салон, не замечая, роняет этот самый пакет на дорогу. Далее закрывает дверцу автомобиля и уезжает. Свидетелем такой картины из окна своей машины стал 28-летний житель Иркутска Шамхал Гизалов. Наверняка деньги выронил. Проговорил вслух, «Шамхал, мы подбежали». Открыли пакетик, смотрим, а там пачки тысячных и пятитысячных купюр. Друг настолько удивился, что сразу достал телефон и сфотографировал. Никогда таких пачек денег в руках не держали мы. Наверняка кто-нибудь другой на месте Шамхала незаметно положил бы этот волшебный мешочек в свою машину и постарался поскорее ретироваться. Но Шамхал погнался за машиной хозяина денег. Тот же, ничего не подозревая, уже спокойно выруливал на соседнюю улицу. «Марку его автомобиля запомнить было нетрудно», — сказал Шамхал. «Поэтому догнал я его быстро». Маргал сзади фарами, пытался пойти на обгон и поравняться, а тот не то что, не останавливался, а наоборот нажимал на газ. Наверное, испугался, что хотят ограбить, ведь думал, что везет крупную сумму денег». Наконец, через окно удалось показать ему его пакет. Кричу, друг, деньги выронил. Но лицо у него сразу изменилось, и он свернул на обочину. Отдышавшись отойдя от шока, хозяин денег еще долго не хотел отпускать Шамхала. Благодарил. Наконец, мужчина достал из пакетика одну пачку, отщепнул из нее несколько пятитысячных купюр и протянул их Шамхалу со словами «Спасибо тебе, друг, за твою честность». Я сразу отказался, сказал Шамхал Гизалов. Тогда он чуть ли не силой посадил меня в свою машину. Мы доехали до магазина, где он купил мне крутой коньяк за 15 тысяч рублей. Больше я ничего о нем не узнал. Телефонами не обменивались. Машина у него хорошая, но марку называть ее не буду по его же просьбе. Наверное, бизнесмен какой-то. Шамхал признается, что вообще не хотел, чтобы об этом случае кто-то узнал. Он ведет скромный образ жизни и привык зарабатывать честным путем. Переехал из Азербайджана, сейчас держит на рынке небольшой ларек с фруктами, а в свободное время подрабатывает таксистом. Известно об этой истории стало благодаря другу Шамхала. Тот без спроса успел выложить пост с находкой в соцсетях, за что уже успел выслушать от Шамхала несколько крепких слов. Еще в детстве родители учили не брать чужого, сказал Шамхал. Я отлично понимаю, что все возвращается бумерангом. В деньгах я не нуждаюсь, а от этого миллиона богаче и счастливее точно не стану. Ну а в комментариях к посту, тем временем, иркутяне пишут в адрес Шамхала такие теплые слова «Добра тебе, честный человек».